Сейчас наша задача успеть к Розовому озеру. На небе не было ни облачка, а сама вот эта вот скала, она как бы как окутана так облаками, очень прикольно. Я уже где-то приближаюсь к вершине белой скалы. Ну а если вы подниметесь на самую вершину и подойдете к краю этой отвесной белой стены, то перед вами окажется пропасть. остаемся в небольшой гостинице но самая важная вещь то что она находится в самом центре называется она простые вещи здесь рядышком прямо 10 метров соседние здания это рестораны через дорогу тоже есть кафушка и прямо буквально там 200 метров один квартал и вы сразу же на центральной городской улице которая полностью перекрыта а гостиница все идем в город И положено любому интересному городу у симферополя есть свои тайны наткнуться на первую загадку города можно сразу как только вы прибываете в город на поезде на вокзале находятся большие часы которые являются одним из символов симферополя на циферблате этих часов располагаются знаки зодиака однако среди них невозможно найти деву тельца и весы зато вместо них можно обнаружить лебедя змееносца и гонщик псов интересно что это часовая Башня не единственная ее копия находится в сочи где автор архитектор алексей душкин оставил аналогичную загадку троллейбусная линия ялта симферополь является самой длинной в мире и имеет протяженность 86 километров если вы захотите сделать вкусный и качественный перерыв во время просмотра достопримечательностей рекомендую вам салон до Это, в общем музей шоколада где есть и кафе можно просто и не спеша насладиться чашечкой кофе с пирожным. Посмотреть на оригинальные сладкие шедевры и, конечно, попробовать их. Сейчас наша задача успеть к розовому озеру. Оно же Каяшское озеро. Сейчас у нас 2 часа 43 минуты. Ехать до озера 2 часа. То есть мы должны там быть где-то к 5 вечера. В общем, я хочу успеть закату. Я думаю, что должно быть супер красиво. Хотя сейчас оно розовое. Как я видел по фоткам. Оно розовое. Но сейчас декабрь. Это вот маленький нюанс. И, конечно, все краски меняются в зависимости от сезона. Я предполагаю, что это касается и озера Божья. Понятия не имею. Какого оно сейчас цвета. Высохло оно. Осталась ли там какая-то вода. Я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, что нам повезет, я надеюсь, что мы попадем на закат. Я надеюсь, что она будет супер розовая, розовее, чем любой другой день. В общем, будем стараться. Ну, Ребята, в общем, мы приехали к озеру. А, ничего тут розового нет сейчас. Обычное, обычное озеро, мелкое. Ну сейчас снимем кусочек. но ну, чего-то супер эффектного. Но мы здесь. Ну и конечно еще одна фишка Крыма – это, конечно же, розовые озера. Большинству из нас эти озера интересны ради красивых фоточек, но кто-то едет к ним для того, чтобы исцелиться. Розовый цвет у этих озер из-за водорослей, вырабатывающих большое количество бета-каротина, а также из-за архей, одноклеточных микроорганизмов. Каяшское озеро находится между Керчью и Феодосией. Его интересная особенность, что оно практически граничит с Черным морем. Ширина перешейка между озером и морем в самой узкой его части 10 метров. Данное озеро является самым соленым в Крыму, из-за чего его нередко сравнивают с Мертвым морем. находится Белая скала. Белая скала Аккая. Белая скала это и деревня, и, я так понимаю, что это и сама скала. Мы уже здесь. Очень прикольно, что на небе не было ни облачка, а сама вот эта вот скала, она как бы как окутана так облаками, очень прикольно, как, как в дыму в каком-то находится. На Белую скалу можно забраться наверх, Поэтому вбивайте просто белая скала Аккая, и тогда вы проедете к самому верху. Второй вариант, можно не забираться, а можно подъехать к ней снизу. Тут, честно говоря, все измулевано, вот если смотреть на карту, какими-то тропинками, дорожками, и вот я просто выехал в деревню, белая скала, вот это. можно попробовать через речку, вот смотрите. Вот тут небольшая такая речечка. Можно подъехать через речку и туда наверх. И тогда вы сможете сфотографироваться снизу. Я уже где-то приближаюсь к... Ко... В вершине белой скалы. Мы ехали на машине. Ветер сильнейший. Ехали на машине и стоят знаки, что это природный, природно охраняемый объект. На машине дальше нельзя. Поэтому я поставил машину и уже иду пешком. Еще раз, я уже где-то рядышком с вершиной. Ветер здесь сильнейший дует. И ставил микрофончок, чтобы было слышно. Белая скала настоящая кинозвезда. Она сыграла роль гор в Калифорнии в рок-опере Звезда и смерть Хакина Муриеты. Изображала дикий запад в вестерне человек с бульвара Капуцинов техас в боевике всадник без головы а также выступала в качестве пейзажей вымышленной центральноамериканской американской страны в сатирической комедии королей капуста сама высота скалы над уровнем моря 325 метров но ну, а если вы подниметесь на самую вершину и подойдете к краю этой отвесной белой стены то перед вами окажется пропасть высотой в 100 метров где внизу будет простираться долина в Казахстан и у меня до сих пор эти впечатления в голове яркие, когда мы в степях видели коровы, перекрытие поле всякие скалы, горы. Мне кажется, я Яна после нашей поездки останутся тоже яркие впечатления надолго.